Здравствуйте все. Хотел поделиться своей вот проблемой. И не знаю, как ее решить. В 2020 году, начну сначала. В 2020 году, это, такая, это обман полный, это мошенничество. Не вздумайте так же попасть, как я. В 2020 году, 27 ноября, мне позвонили откуда взяли мой телефон, я не знаю, спросили, такой-то, такой-то, я говорю, да, это я, у нас, мы с такой-то компанией, у нас к вам вопрос, у вас есть дом интернет, я говорю, да, есть, у меня такой у нас, а почем вы, сколько вы платите, я говорю, ну, 500 рублей, у нас, говорит, 250, вы не хотите попробовать, вот у нас два раза дешевле, Ничто мне ничего не объяснили. Просто сказали, что просто дешевле два раза. У нас клиентов больше будет туда-сюда. Вот как бы так мне начали объяснять это все. Я говорю, давайте попробуем. Ну, пришли ко мне, подключили. Ладно. Где-то через неделю-две пришли, подключили. То есть, это был уже декабрь. Ну, январь, можно так сказать. Я пользовался. А все началось. Декабрь я пропользовался, внимание не обращал. Началось все с января. Фух. Играю я, то есть, в такую игру, как танки. World of Tanks. Там есть такой вот внутриклановый, то есть, чат. Могу общаться с друзьями, с кланом, с друзьями. Ну вот почему-то у меня перестало это получаться. Ни друзей у меня не показывают, никого не показывают, что у меня друзья есть, что у меня чат есть, что я в клане состою, у меня ничего перестало показывать. Я обратился с этим в э, разработчиком World of Tanks. Все, они меня погоняли по всем, все я им скидывал, как что, они говорят, у них все нормально. Ну, как-то я взял, попробовал, решил попробовать с телефона, мобильный интернет подключил, у меня все работает. То есть сейчас и появляются, кланы, включаю ТТК, у меня нету ничего, опять включаю это, у меня все работает. Созвонился я с этими агентами ТТК, или как там разработчики, кто они там, я не знаю. Я говорю, так, мол, и так, специалист, то есть какие-то меня перенаправили, мучились мы. Я с разработчиков вот так сайты скидывал всякие этим как сказать, ну, в спец эти, как они там работают, кто они там, агент или кто в это, в ТТК. Ничего они не нашли. Это был январь месяц. Ну, в итоге я решил, как сделать? В итоге я решил, в итоге я решил, в итоге я решил отключиться от этой компании, так как они не выполняют свои... Как, не, не в полном объеме выполняют свои обязанности, можно так сказать, функции. Я от них отключился, подключился опять к Ростелекому. Подключили они уже основания, отрезали провод у меня от Ростелекома, подключили свой, ТТК. Ну, не факт. Ладно, пришел к у меня специалист ростелекому, все подключил. Как вам дальше рассказать? Ну, все, появился у меня опять чат. Все, опять все работает, все хорошо. Звоню я этой ТТК-компании. Говорю, я хочу с вами расстроен договор. Мне не нравится ваш это. А мне сказали, заплати, говорит, 2500, потом мы тебя договор расторгнем. Я говорю, это что такое? За что я должен платить? А у нас, а у тебя такой тариф, акцион или какой-то там, не знаю, ты должен платить, и все. Хоть ты пользуешься, хоть не пользуешься. Я, я говорю, я когда подключался, я объяснил, что я, например, уезжаю на дачу весной, осенью приезжаю, у меня не должно долго капать ничего, я, чтобы отключался. Все объяснили, все будет хорошо. Ну, ладно. Ну, решили, ладно, документы, которые у меня стали. Я решил это всем разобраться. Беру документы, которые мне дали. Ну, я, по возможности, здесь позаклеивал все, чтобы данные были. Карта клиента, то есть здесь логин, пароль это мне дали. Как заходить на свой личный кабинет? Поехали дальше. Заявление, регистрационная анкета, мои данные, номер тут этого чего-то там получается, адрес, то есть... Паспорт я им не давал, не предоставлял. Как у них здесь появился паспорт, я не понял. Серия номер паспорта, нигде ничего не написано. Дальше адрес, это ладно, мой адрес. И читаем дружно. Написано просто интернет. Больше ничего не расписано. То есть все пусто. Вообще ничего нет. Это мне дали такой бумажечки. Вот они, три штучки. А вот еще это, что это такое-то вообще? Третья бумажка. Тоже здесь ничего не написано. Транс целиком со мной со, с какой-то Вячеслав Косымов Расикович. Какой-то состав со мной договор. Акт о подключении. Я согласен. Я подключил, он работает интернет, но я танки-то не проверял. И он у меня так перестал дальше работать. Все. Вот эти три бумажечки мне дали. Решил я разобраться с этим всем. Попробую, хочу попробовать подать в суд. А где у вас договор? У меня договора нет даже. У меня ни, ничего мне не дали. Просто подключили и все. Ни паспорт не брали, ни паспортные данные. Вопрос дальше в следующем. Думаю, пройдет, не буду платить и все. Ну что в итоге я вам скажу. Зашел я, как сказать вам, в августе месяце в августе месяце 2021 года, просто так, на личный кабинет, как говорится. Читаем. Уважаемый абонент, ттк связь информирует, что доступ к услугам по договору такому-то, такому-то приостановлен. Здесь недостаточно средств. И узнал я сумму, какую, оказывается, я должен, не пользуясь с февраля месяца. По 250 рублей в месяц должно быть, хотя бы, как они сказали. За должность. Ладно. Будет передано суд для вывода за суда. Ладненько. С этим мы разобрались. Я говорю, ладно, может, просто пока идет. Открываю вот вчера, 12 января этого года. У меня уже сумма вон какая стала. 2 700 уже я должен заплатить, чтобы пользоваться. Так у меня приостановлено, я не пользуюсь ничем. То есть я не могу зайти. Я согласился бы, если у меня был доступ в интернет, но я не пользовался. Это была моя проблема. И у меня остановили сразу же, как я первый месяц перестал оплачивать. я долг капает, капает, капает и капает. Интересная система. Это лохотрон. Товарищи, это очень. Не попадитесь под эту дудку. ТТК это ужасный обман. Звонил я в этот ТТК. Не могу дозвониться. Где-то в Москве, где-то в Москве находится офис какой-то. Как он попал в Челябинскую область, я не могу понять вообще, почему я в Москву попадаю, а не местный какой-то филиал. Москва. Вы, говорит, заплатите половиной и мы вас отключим от договора. Я говорю, я не пользуюсь интернетом. Почему я должен платить? А у вас договор. Какой договор? Я никакой договор не расписывался. Откуда они мои данные взяли? Я вообще не могу понять, почему, откуда вы, с интернета откуда-то взяли и меня подставили. Меня теперь... А, звонили мне. Мы подаем на вас суд, вы должны оплатить долг. Какой долг? Ничего я не понял. Ребята, не попадитесь, пожалуйста. Мне очень жалко деньги. Просто так я бы даже не пользовался этим интернетом, но две с половиной тысячи с меня требуют. Я не удивлюсь, что скоро подастся в суд. Это все в суде будет с меня адресуют карточки с Москвы я не буду знать даже за что почему это у нас в России это как обычно как в порядке вещей у нас это ну смотрите не попадитесь я вам по мелочи объяснил что с ты така творится это лохотрон полный капитальный лохотрон ладненько спасибо за внимание до свидания